Дамы и господа, настала моя очередь Сесть за руль этого велосипеда Давайте присядем Фух. Итак, я поехал Я поехал, короче Вот мои ножки Поеду искать Остальные. Вообще еду оп оп оп оп оп Ох, вс ох. Пора назад сдавать куда они могли поехать? Так, думаю, господа, что хочу сказать ни какого ребята, надо искать Матвея а, ну, на дорогу а -а -а. я с велосипедом искать как и, в общем-то говоря вон аж где они чтобы вы понимали это капец как далеко да. Ох, будет тяжело Но... я и 哟，我去！ Чтоб вы понимали, я капец проехал Я капец проехал, чтобы вас найти вообще А, подожди Куда? поснимаешь меня? Давай это А кого ты далеко убежали вообще? Это они Итак, дамы господа, разручить. здравствуйте, снова После долгой езды на велосипеде <свот> <свот> у меня заболели ноги так мы искали. Сейчас мы его отрезаем ноги, пьем другие. Я-я-я. там куда-то. Ага. Так. Знаешь, там не проходить мимо Я камеры. Это резинка меня. Да, резинка какая-то развязывается. Да, пожалуйста, пробуй. Подожди, у меня какая-то резинка развязывается. Небольшая заминочка. Пока я его сыскал, меня уже два человека из села увидели. Мы поставим, у пальца свободность. Привет, я Мазор. Она, кажется, непонятная девушка за мной меня э, Только драга <связывая> Между женщиной и мужчиной ну, Походу по-другому Мужчина-женщина берется <связывая> Ладно, мы... <связывая> Они преследуют меня, помогите Быстрее! Быстрее! Они преследуют Я Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ никуда. Я Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ и кораблики. Да. Правда, не все, но есть половина. Что это за начальник? Убежали? и забрался в купальщий серплофаре. Мужчина стремительно выскочил из бассейна. Залей в пищу. В то время, как девушка не успела вовремя сориентироваться, и крокодил устремился к ней. Девушка вступила в другую краю бассейна. Однако хищник успел укусить ее за руку. В этот момент еще один постоялец отеля подоспел на... Баку. А ты! Ты-то я! Его нам еще не надо! <свист> а <-ах -ах> <свист> Хавчик! У нас хавчики! М -м, хочу!